Когда вы готовитесь что-то критиковать, сначала подумайте, что вы можете предложить в качестве лучшей альтернативы. Если вы не можете придумать альтернативы объекту своей критики, подождите, не критикуйте, потому что это бесполезно. Если вы говорите, что лекарство неправильно, может быть, вы и правы, но где тогда правильно? Сама по себе критика никогда ничего не решает. Критика хороша только в составе конструктивной программы. Сначала определитесь с конструктивной программой, и только тогда не упускайте конструктивной программы из виду критикуйте. Тогда критика будет очень ценной и даже получит признание от тех, кто ей подвергается. Никто не будет чувствовать себя оскорбленным, потому что в то время как вы критикуете, вы все время имеете в виду некую позитивную альтернативу, предлагаете что-то взамен критиковать.